Не, я бы поговорил, я бы поговорил... Не, я бы поговорил, я бы поговорил, я бы поговорил. А потом я бы бы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 и тюкалька берет его и в руках его и в и в руках его и в Не, конечно. Сейчас Слушай. Блазит. О, это фонда. Как будет Yeah, that right. Yeah, go. go. know. Нина Ази! Я же же! Я Я Я Я нет, нет, нет, нет, все, купили. О, конечно, как... Нет, нельзя воровать. Все.